Всем привет дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами я Интересный и сегодня опять с этим баклажаном Да, как бы игра... Эээ, пожалуйста, не чавкайте Играем мы сегодня на такой интересной карте под названием 32 жизни Суть карты, как я понимаю, может быть кто-то понимает, может быть нет Но ты должен найти 32 способа на 32 уровнях чтобы выиграть. Зачитываю информацию, которая здесь написана. Так, девчанков, но у меня там поменьше стоит. Ничего страшного, как бы, надеюсь, вам указать. Найти способ, как умереть. Для... На карте есть три различных мода. Мы пройдем через обычный мод, потому что других, я думаю, нет ничего интересного. Так, если что, вот создатель карты. Если что, как бы можете в описании найти информацию насчет карты. Ну, давай, я выбираю обычный мир. Выбрано. Чтобы найти э, нам... Знаете, наломо... Так, что это такое мне дало? Переиграть уровень. Уровень первый. А, ну, ребят, ну как бы об кактус надо просто удариться. Ну, это даже я по понял. А, тут время идет! Ja сколько. Ооо... Так, мы прошли. Так, подожди, давай посмотрим, давай посмотрим. Не спеши. Надо же, это же А так, подожди, нам вот этот. Ой! Спасибо. А меня тоже перекинула. Так ты меня убил. А, -а, а Я думал, это так не работает. А-а-а! Надо уметь так прыгать. Я сколько должен буду так прыгать? Я думал, так не <с INDI Constable> работает. А тут, оказывается, даже такое работает, блин. Да не дерись ты! Давай честно. Почему мы не должны здесь драться. Так, ну, мне ещё... Два с половиной хп блин, можно конечно вот с этого сейчас, блин, еще надо один разочек наверное упасть все таки, потому что, ага, значит, а здесь вообще ничего, на один блок выше меня я ничего не делаю, о, еще разочек надо как бы думаю упасть, так, сейчас за следующий уровень, что такое эндермен, и мы должны ему в глаза посмотреть что ли? подожди я тогда э, опять поставлю блин ну мы с сегодня... вами так л... мирно а почему мирное все я сломал всю игру да если я мирно пожалуйста сломал всю игру ну нам надо просто найти блок на которую где мы можем с тобой просто загореть а ты уже загорел так ну вот здесь давай я давай я стою А, нажимаем кнопку Что это такую бега звуки так ну оно плану есть может быть надо как-то ой где походу, надо стоять. блин мы только пятый уровень проходим давай давай давай убил так что теперь нам надо найти. Нам надо сундуке что-то найти. А, вот, я нашел. Моментальный урон. Нам зельки, короче, надо найти. Как понимаю, моментальных всех уронов И так далее. Ребята, сейчас ссылка. Иди сюда. Вот тут. Посмотри, что есть. А тут еще есть, если что, я тебе готов дать буду. Зельку кинь. Зельку, давай, давай. А, всего лишь-то? Так. И что теперь? А. А. Ну-ка, давай-ка еще разочек. Это божественно. Да Давай, давай, давай. Помогать будешь? А, угу. А как я так стал-то? Я где-то сбоку? А, нет. Ну-ка, давай. Да, -то тоже, да. А, здесь надо утонуть. А, утонуть надо? Ну-ка, давай. Утонем. Утонешь. Точнее... Лимончик, как у тебя дела? Ох ты ж. А, я думал, ты уже встаешь. Мы уже проходим 5 минут. О, -о, -о. Смотри. Чпок. Так, новая пикерку и что нам делать? Надо гравий. Как понимаем, мы, наверное, должны будем на гравий стать. Ну-ка, давай. ломай гравий. Я надеюсь, ты понял, о чем я тоже подумал. Сейчас только не засчитано. Uh -huh. Ладно, ребят. Так, смотрим. Вообще надо сказали найти. Но никто не сказал нам, что как бы надо. Так, ага. Угу. Никто не сказал, что карту нельзя ломать. Вообще по плану. А, ты то... уже попал. Я как всегда не могу прыгать Так, что здесь? А, ну здесь легко. Вот как говорится, когда пог... подгорел пукан. Так, я сфотографировал твой. А, у меня? тут. Так, ну заяц, просто берешь зайца. А что? Чего надо сделать? Не кормите золотую морковью. Сделай ка золотую морковку-то. О. Ударь меня Ну, так тоже можно О, элитры Ребзи, Лимон б... Фу, Крис, бери, конечно, элитры Я тебе уступаю, ты должен умереть Красиво, я снимаю Я снимаю, я снимаю я... А, ты уже умер Так, а что следующее Давай посмотрим Угу. Короче, нам надо какие-то зельки, как я понимаю, скрафтить. А, -а, -а, -а нам надо зелье моментального урона, что ли, скрафтить. Ты знаешь, как оно крафтится? Я тоже не знаю. Так. Ну, я предлагаю, у нас так, как много пузырьков, водичка есть, мы просто, ну, на ух... начинаем ворить. Так, берем... А, это ты ты умер Оллад. Ну, я тут... Извиняюсь. Ой-ой-ой. А! Сколько меня убивает? Я от вас... Ах, я даже куда. уда. <смех> Ладно. Так, о, -о, -о вига лук. А, тебя Подожди, подожди. Давай, давай, дай к Диму. Гот и готово. Так, что нам делать здесь? Давай смотреть. Так, давай посмотрим. Это, ну, игра интересная, ладно, я согласен. Реально найти э, столько способов, чтобы не, чтоб умереть, надо. Если бы не надо было, я бы, не, реально, я думаю, пройти можно будет еще когда-нибудь, ребят. Если еще реально кто хочет пройти такую карту, то, так, здесь что надо сделать? Так, понимаю, наверное. А, я наверх не могу проникнуть. Так, еще сделать надо? А, паркур надо пройти, что ли? А, я упал! Обидно. Я думал, я сейчас сняюсь. А, нет. Давай. Давай, ты по этой стороне. Да ё-моё. Я сейчас быстрее на этом паркуре сдохну. Да, я быстрее на этом паркуре. Я, ребят, паркурить не умею, поэтому... Э, Хотели бы вы когда посмотреть как э, и а я, уже, всё, я походу прошел сейчас не будут вы к этому двинуться как интересный не умеет пар, не умея паркурить пытается пройти карту для паркура всё, я сжигаюсь если да то ребята если хотите то на новом канале когда он выйдет когда оно выйдет давай фуга тв фуга тв этой и ты с фуга тв фуга ты где? Ты везде засветился. Пятерка. Огромность. Привет тебе, да? Ну, что я, как бы, смотри. Чпок. Э, алло. Э, алло. Ну, что А, ты меня убил с помощью Фуга-ТВ. Давай, давай, давай. Поживой метели. Метели. Публи. Почему мне цели? цели? О, вот эти, мне кажется. Подожди, вот эти. Стрела смерти на... Давай, давай. Давай еще, Чуть-чуть. Убил. Так, 21 уровень. Капец. Так, а, ну нам надо здесь на визор розу. Или как? А как визор розы работает? А. А, вот, подожди, здесь сундук есть. А, эн... Давай крипера, как бы. О, э, шарлатан, а этот... Ну-ка, давай, спускайся сюда. Подожди. А, все. Ты уже зорван, я думал, ну здесь что-то надо. А, Капец, что-то быстрые уровни идут давай! а, собачка. Собачка. Ааа, капец, мы только за это время прошли. А, кос. А, тебя уже убили. Так, это что надо сделать, Подожди. Да я хоть что-то сделал. Сделал три вида кирки. А, угу, угу. Так, ну нам бы сначала первую кирку. Значит, добываем дерево, добываем дерево, чуть-чуть а, прям деревца. Все. А, так, а, крафтим палки, а, крафтим. А чего? А фигли у меня скрафтилось не то я же это крафтил. Так, так под кирка добываем камень три камешка особенности три камешка не знаю ребят как вам интересно это видео или нет а, просто снимаем его как бы ну не в спешке конечно но не знаю как интересно вам карта потому что я никогда вот на я... чего чего чего Понимаем, вот я не понимаю если можно сделать так ну по плану да но по плану как я понимаю должно быть что типа ты каждый киркой должен сломать а подожди эта карта забаговалась, знаешь почему? Подожди, ничего не делай. Потому что там на кирках было написано, э, э, кирка ломает именно с, э, свою эту. Так, и что мы должны сделать? Мы должны. изумрудный блоки Ты Вы... угу. готов еще, если что? Сейчас я наверное, добываем мы с тобой. Так, подожди, сейчас я. Так, у тебя сколько изумрудных блоков? Офигеть, я его не могу. А, я должен его сам крафтить? Да вот че, реально. Оп, ну что? А, нуга. Так, что тут нам надо сделать? Так, подожди, здесь сбоку написано что-то. Накувальня. кувальня. И что? Что мне это дает? Что нам это дает? Ты понимаешь, что нам это дает или нет? Кусты иди руби, железно а. давай. А, тут железо даю а, -а, -а! Я просто это-то не знал. А, будем, значит, миллион это опять. Понятно. Ряд. Э, опять надо очень много чего добывать. И поэтому, ну, как бы, я опять остаюсь на очень долгую добывку. А вы, если можете, то поставьте лайк, подпишитесь. Ну, можете сейчас уже, я бы не сказал, что так сильно подписываться. Можете на этот канал только подписывать за того, что если кто останется смотреть мои стримы. Так как э, летом, 1 июня, мы перейдем уже на новый канал. Я уже попросил Челика сделать мне оформление, я надеюсь, он все сделает мне. И 1 июня мы перейдем на новый канал. Там уже будут выходить видео в графике. То есть, например, видео. Когда надо. Ну, именно не будет, что типа Просто на Лугат. Так. Угу. Понятно, 5 миллионов времени графить, Будет видео выходить ровно когда надо. То есть, я обещал, например, в четверг, например, в четверг, тогда в четверг я точно выпущу. Обещал в пятницу, выпущу в пятницу. Вот мы так и будем. То есть, ну, плюсом там будет уже видео, наверное, свой полноценный график. Видео, когда будет выходить. Но и там я сразу же скажу, что там стримы проводиться не будут. Может, максимум какие-нибудь поводы только. А так, все остальные, основные стримы останутся вот только на этом канале она у меня снесло. Ребзи этот... Р... О, еще одна. Сейчас подожди. Блин, еще вот надо одну. А да ты куда поставил? А куда надо? Вот сюда надо. Аааа. -а -а. Надо сломать. Давай, давай, давай. У меня тут просто два сердца осталось. Оу, это что? И что это дает нам у меня меч? Что меч дает писта? Что нам это даст? Так, давай думать, давай подумаем. Надо как бы, может, надо какую-то свинью убить. Ну-ка, давай хотя бы. А, убит магией Чего? Так, бумага по, так, что нам надо? А, цве... эти красители Уважаемый Кристофор, сделайте, пожалуйста, на фейерверке. Потому что я не умею. Э, ну, я умею делать фейерверки. Но так как вы на сервере Дирм делаете. Сделали все фейерверки для всех праздников. Пожа... Поэтому, уважаемый Кристофор, прошу вас, сделайте их. Вы уже делаете? Ну, здесь-то меня уб... Ну все. Слава богу. три В чем мне дает? 3 а мне надо и что нам надо убил так давайте почитаем э, здоровый крестьянин чтобы заразить кинему. нему заразить к нему золотое яблоко и гнилую плоть а зачем Ну, я надеюсь, здесь тоже не просто так у нас находятся вещи. Поэтому я лучше возьму. А, ладно. Что так реально работает? Я никогда бы не знал. А ты чё? А не плоть-то как мы возьмем? А, вот гнилая плоть я вижу. А я... Яблоко мы сейчас сделаем. Ну, согласен, да. Не думал. ребят, вот реально, с этой карты у меня открывается новое познание. Потому что на полном серьезе никогда бы не сказал бы, что можно так сделать. Никогда. Я не знал, что реально можно переплавлять, и это получать кусочки золота. Верхним. А, мы уже почти прошли всю карту. Это отличная карта, как бы, ребят, мы ее вообще как бы <плых> ну, Просто как бы изи было Так, а там же золотое яблоко надо этими вокруг, да? Или кусочками, или этими Или слитками С Слитками то я боюсь даже нам этого не хватит Или схватит все, я все сплавил. Будешь смеяться, это все сплавлено теперь. Может, у тебя кинем у меня гнилая плоть. Вот. Если ты кидаешь золотой яблоко, то я кидаю гнилую плоть. Инвентарь, посмотри ты забрал ее. Эй, ты чё, сейчас у меня отбил. А, ну снять броню быстрее будет. А, так, 32 уровень. А, всего лишь что? А, ну здесь-то вообще самый лизичный уровень, я думал. А тут ч, мы только обычный мод прошли? Тут еще есть Ну-ка.. Выкопано 1200 блоков. Че тут еще есть одни? Ну лимончик, лимончик. Фу, почему лимончик? <решили> Кристофор. <решили> я при. Ну это вообще-то как бы я думаю на лайк тянет, если прохождение дальше. Сколько лайков? Пять тысяч. Пять тысяч. Давайте, ребят, ну, день 10 лайков хотите, набирайте, мы заснимем как бы следующий, ну, как бы продолжение, там есть еще несколько выборос, выборочных э, модов, поэтому спасибо всем, кто посмотрел это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и еще пока что действует, можете придумать мне прикольный никнейм для моего нового канала, э, где найти это, вы можете просто зайти в мой дискорд э, канал, и там... Будет э, при, чат э, придумать э, новый никнейм для... Или придумать никнейм для нового канала. Туда просто заходите и туда начинаете просто вбиваете... Ну, пишите прикольный никнейм, который, по вашему мнению, подошел бы мне... Э, ну, как бы, только нормально. Не, не пишите какие-то там глэк глэк или так далее. Ну, ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.